Всем привет, друзья! Очень много общаюсь с людьми в интернете, в социальных сетях и приходится дискутировать на разную тему, но обычно я использую соцсети интернет для своего бизнеса. Я работаю в компании Женс Global и хочу дать ответ ребятам, с которыми я общаюсь, почему именно я выбрал эту компанию, почему она лучшая на мой взгляд. Я очень люблю и уважаю выбор всех э, дистрибьюторов разных компаний, которые работают в разных компаниях, люди, которые э, зарабатывают деньги в сетевом маркетинге. Я вас приветствую. Э, ну, большое количество людей, очень большой процент э, попадаются людей, которые занимаясь сетевым маркетингом, понимают, что э, здесь нужно продавать продукцию какой-либо компании, в какой они находятся и дополнительно зарабатывать деньги. И при этом они ходят на работу, на основную, получают э, зарплату и считают э, работу по найму основным видом деятельности, а сетевой маркетинг – как бы это дополнительный вид дохода. Я вам хочу сказать, что сетевой маркетинг – это кое-что другое, это совершенно другое понимание. И сетевой маркетинг, э, ну, в частности в компании женес в частности мне, дает полную свободу. Я свободный человек, я не хожу на работу, я строю свой бизнес. Что я делаю? Я не занимаюсь продажей, я пятый год работаю в этой компании и практически за все время я не делал никаких продаж. Что я делаю? Я покупаю продукты, сам пользуюсь продукцией компании, очень классная продукция для здоровья, красоты снижение веса, энергетические напитки, ну много, линейка, я не, не об этом сейчас видео. И я набираю в команду людей, которые, а, пользуются продуктом для себя, обязательно находятся люди, которые занимаются прямыми продажами, и третье, это самые грамотные люди, которые строят свою сеть потребителей, в которой... Находятся люди, а, которые пользуются продуктом со скидкой, кто-то занимается продажами, кто-то строит сеть потребителей. И со всего товарооборота я получаю процент. Мне компания платит один раз в неделю на карточку компании в долларах деньги. То есть я имею пассивный доход. Вот это называется правильная работа в сетевом маркетинге. И этот доход мне позволяет быть свободным человеком, не ходить на работу, путешествовать. Я могу в любую точку мира уехать, взять семью свою и вести бизнес там, где есть интернет. И под этим видео будут факты, три факта, я их назову. Почему именно компания Jeunesse, почему я в ней работаю, почему она, на мой взгляд, самая молодая, перспективная, самая лучшая компания в мире. Потому что, первое, это, конечно же, есть рейтинг 20 самых крупнорастущих компаний в мире за этот год. И компания женес занимает почетное третье место. Будет ссылочка, почитайте статью. Следующий момент. Компания в рейтинге «ДСН» находится на 18 месте с товарооборотом 1 миллиард и миллионов долларов за прошлый год. Молодая компания, которая 8 лет, в этом году будет 9 лет, она уже... Бьет все мировые рекорды. Ни одной компании в мире не удавалось достичь э, товарооборотов в миллиард долларов за 6 лет. Э, компании 8 лет и за прошлый год, я, как я уже говорил, 1 миллиард и 300 миллионов долларов. То есть компания молодая, перспективная, э, на рынках, в странах СНГ, Европы. Вы можете спросить у любого человека и из вам 99 человек скажут, нет, мы не знакомы с такой компанией или мы слышали. Ну, она себя зарекомендовала на рынках Америки, Южной Америки, Азии и сейчас вот активно развивается в наших регионах. И третий момент, это, конечно же, я сказал бы, для наших дистрибьюторов очень важная. Компания Женес уже не первый год признана лучшей компанией-работодателем. Слушайтесь, лучшей компанией-работодателем в нашей индустрии. То есть компания дает самые лучшие условия для дистрибьюторов и по заработку, по продажам, по личностному росту и так далее. То есть вот по этим критериям я ставлю компанию «Женес» на первом месте, я в ней работаю, у меня получается строить бизнес. У меня партнеры уже в 50 странах мира, которые пользуются продуктами, занимаются продажами, строят сеть потребителей, я помогаю простым людям. Вести этот бизнес из дома через интернет, без всяких продаж, без беготни, без суеты и так, далее, и так далее. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте. Я очень открыт к общению. Если вы с чем-то не согласны, можете предоставить свои факты. Может быть, чем нравится именно вам ваша компания, почему вы в ней работаете. Напишите, что вы получаете от сетевого маркетинга в той компании, в которой вы работаете. Я желаю вам удачи, всего самого хорошего и до скорых встреч на связи. Пока-пока.